Посмотрите, на какую красоту наткнулась. Смотрите, здесь и иголки, и белый мох. И прям посерединке белого мха сидит. Такой вот красавец. Да он здесь не один, посмотрите. Рядышком малыш сидит. Вот здесь чуть-чуть подальше. И еще один припрятался. Так, немножко вбок. Смотрите, здесь тоже спрятался, сидит. А теперь немножко еще подальше. И вот он. Посмотрите. Красавец. Два. Один маленький. Один маленький уже мягкий. А этот хороший крепыш. Вот они. Красавцы какие. Вот, посмотрите, какого красавца нашли. Опа. Мне нравится. Мне тоже нравится. Смотри, какой. Нифига, прикольная ножка. Прикольная ножка. Класс, вообще красавец, да? Угу. Ух, Тёмыч, нашел опять гриб. Присел возле него, да? Да. Я тоже увидела. Ладно, сейчас к твоему подойдем. Твой-то вообще шикарный, да? Да. Такой мощный, такой красивый. Класс. Давай его. Опа. Ух, какой. На, я пошел в другой. Ты его тоже увидел что ли? Да. А этот я другой еще увидела. Ну ладно, сейчас давай. С этого. Такой вот. Угу. Красавчик. Теперь ты выкручиваешь. По Опа. очереди укручиваем. По очереди будем. И вон смотри, сзади тебя вон сидит. Вон возле дерева. Сидит красавчик наш. Теперь я выкручиваю. Да, теперь ты выкручиваешь. А потом ты. Ух, каких мы красавцев с тобой нашли, да? Да. Класс, молодцы мы? Да. Молодцы. Мне очень нравится. Очень-очень. И снова у Темыча находка. Еще Ого. один красавчик. Опа. Давай. Нет, я же уже выкучила. А, моя очередь. Ну, да. давай. Опа. Вот он красавчик. В таком белом ху. Посмотрите, мы вот с Тёмкой зашли. Он совсем такой. Сейчас я вам покажу вот так вот совсем такой мягкий мягкий как подушка ходить так приятно о темыч как красноголовика принес нашел молодец вот мы с тмычем здесь и ходим как по снегу да артм Вот на бугорке такой вот красавец сидит. Опа. Красавчик. И у Т ⁇ гриб. Ух ты. Четыре. Вот один. Четыре. Вон твой, вон твой. Вот четвертый. И вот четвёртый. Класс. Ну, давай. Оп. По одному. И давай я по Папа. И ты большого. Ух, как, как он крепко сидит-то. Опа, Салят. и пятый. Маленький совсем, да? А что-то я его не воздаю. Угу. Подходил тут. Таких вот красавцев Тёмыч нашел. Сейчас мы вот здесь вот по этим бугоркам пройдем. Уху у Темыча. Вот. Вот какой красавец, да? А, вкусно пахнет. Вкусно пахнет? Ну, выкручивай своего красавца. Давай, давай. А потом ты Потом я, покажи Красавец Посмотрите, не знаю, видите, нет Какой там сидит красавец Под деревом, под маленьким Какой хороший, красивый. Mm -hmm. Смотрите. Красота какая. Mm -hmm. Да? Ух, yeah. красота. Такие красавцы в таком. Вместе в таком беломошнике Растут Ух ты И еще какой сидит Тут же рядышком Где мы с чем нашли Выкручивали Посмотрите какой Еще сидит Красавчики Ух ты какая ножка -то! Ух Ух, красота! И смотрите, здесь вот срезанный, нарезанный, а рядышком И еще вот сидит. Смотрите, опа, припрятался тут. Ух, класс! Красавцы какие!